Привет, с вами канал Ресурсы Факт и на прадике 150. У нас появилась проблема с суппортом. Что у нас за проблема делать? Так, у нас задние суппорта начали стучать. направляя как выбило получается э -э -э, эллипс Теперь нужно бази до токаря, чтобы их протащили хорошо поменяли новые пальцы. Короче, протачивать будем. Пробег 150 тысяч. Я думаю, проблемка выявилась раньше. тормозные задней колодки оказался ну, что, на 40 процентов больше или первую направляю, это нет да. ну, тут может быть проблема не в направляющих, а именно в самом суппорте в самом суппорте? ну да, суппорт, то есть э, скобал суппорт а -а -а. А что <соспорт> там с ним произошло? выбила элипс, стопудовый и износ колодок пошел на какую-то сторону, получается. Ну, вот у нас на левую сторону износ колодок. Мы сняли два болта вот, да? Да. и снимаем фунт колодок. нас Ну, колодки пока что менял. Что да, я недавно менял. И одна сторона больше была съедена на сухую заводских я поменял на керамические они отходили в предыдущих роликах 60 тысяч и еще третий комплект сейчас недавно поменял буквально 10 тысяч отходили, то есть керамика реально бережет диск да, это доказательство километраж и абсолютно нулевой из диска ну, практически нулевой Снимаем да, супер, да? Саму скобу, супер болта. Скол супер сняли, скоба сейчас. Так. Здесь, Здесь болт, да? да? Да. Ну как мы <coughs> Смотрим. Здесь у нас образуется эллипс. И вот этот люфт люфт да да uh -huh. его не должно быть то есть uh -huh. отвезем до токарь он или поменяешь шпильку, проточит новые отверстия uh -huh. или же что-то с этим сделать перешли ко второму суппорту так как растачивать надо в паре да? да так почему в паре растачиваем потому что может со временем застучать и второй в скором временем да, так да. что естественно надо оба реставрировать сразу же. Да. То есть надо протачивать, да? Протачивать, направляющие, направляющие да? Направляющие, да. Про Проточку направляющих идет, да? да? Да. Протачиваем направляющие одновременно. Протачивать направляющие надо оба. Сняли второй суппорт. Сейчас снимаем колодочку, скобу. И на этих колодках отъездил 10 тысяч, то есть задней колодочки 10 тысяч отъездил. Сейчас сравним. Одна сторона была. Вот. На одной стороне был износ больше э, до замены. И сейчас смотрим, как идет через 10 тысяч э, износ. Ощутим или нет? А ну, Дима, скажи, что там? Есть разница, да? Да ну в принципе как бы небольшая разница. Еще не сильно чувствуется, да? Угу. Но в пробеге 60 тысяч чувствовалась разница. 000... Ну да, одна получается, да, у тебя одна колодка какая-то износилась быстрее. Да, Шипе. да, да. Было такое дело. Да, и потому поменял. Так бы еще, наверное, 1020 бы отъездил. Значит, за суппортами надо следить да. и вовремя растачивать. чтобы не было лицо. кто к токарю. Расточили скобы суппортов, теперь не лифтит, все нормально. Чуть больше диаметр добавили, теперь ставим. Вступаем к установке суппорта. Да, направляющие, видишь какие вообще бомбовские. Угу, навью. Так, установка. Ставим скобу, дальше прикручиваем первый болт. Так, обтягиваем сначала скобу нижний верхний булки обтянули да, Дальше устанавливаем флажочки Это у нас не то. Это у нас она выпадает. Вот. Дальше давай сзади там. Сзади тут тоже флажочек и сверху. Колодки ставим по старым местам. Так. Так, Здесь колодка тоже. На этой стороне был износ колодок ранее. Пробег 157 тысяч, напоминаю. Значит, надо раньше проверять. Только пошел износ где-то больше, сразу проверять пальцы на суппортах, на скобах суппортов. Так, вставляем сам суппорт. Стояло, бачу, Лучше следить за этим делом, чтобы раньше не износилась какая-то из старого колода. Да, бой это серьезно. Резинка задергалась, а, Смотри. Опа. Все выровнялось. Пальцы должны быть плотно, без люфта. Это отражается. Да, бы до этого они очень болтались. А помимо износа колодок на что-то отражается еще. Я думаю, что... торможение. Я думаю, нет. Нет, да? нет. Так, затягиваем. Порта поставили, колодочки стоят. Теперь износ будет равномерный. С вами был Ресурс и Факт. Подписывайтесь на мой канал. Пока.